Всем добра гражданам России и всем подписчикам, и гостям канала. Гражданам еще здоровье пригодится. Так вот, что я хотел рассказать по фрезе мини-трактора. У кого-то может также попадет, у кого-то попало уже вот в общем подшипник стоит он вот здесь и здесь по наружке этот подшипник 203 наш российский но внутренний размер у него китайский вал пришлось стачивать под размер 203 но в чем причина и почему его так сломала и как ее исправить я вам сейчас расскажу. И как ее не допустить, эту поломку. Вот этот подшипник был здесь. Вот так его отломило. Вот настолько он заходил вот сюда, в свое седло. А почему он так заходил? С этой стороны стоит 203 наш российский подшипник. Подшипники здесь однорядные. Так вот, сейчас пришлось снять этот вал весь, увезти токарю, чтобы он переточил вот этот вал под 203 внутренний диаметр. Поставить сюда двухрядный наш российский. Испытание, правда, еще не проходила она на этом. Но поставлен 203-й двухрядный наш российский. Так вот, чтобы не возить к доктору-токарю этот вал и предупредить эту поломку, мой вам совет, посмотрите, если у вас постучать по этому валу с этой стороны тихонько, и вау даст просадку в эту сторону. Он как раз таки дает просадку вот на этой фрезе. Он дал просадку, поэтому подшипник сюда вышел. И от него осталось вот зацепление. Остался вот столько. Вот смотрите. Вот столечка чуть-чуть он остался. И его в результате отломило вот так вот его сломала. так вот если ваш вал дает просадку в эту сторону ну, думаю на всех такая болезнь чтобы не возить это еще раз повторюсь доктору вот с этой стороны поставьте 203 наш российский его растачивать не надо из эту сторону. Здесь все подходит. Внутренний, наружный все. 203 двухрядный. Вместо этой стороны сюда поставьте двухрядный. Но как раз хватает размера встать, чтобы этот вал сам не бегал. Движение есть у звездочки по валу. Так что он встанет плотно. Из-за того, что он туда Дал просадку. Этот подшипник сошел вместе с валом сюда. Его отломило. Просто-напросто тупо. И чтобы этого у вас не произошло. Вот она крышечка. Все элементарно. Снимите три болтика. Долбаните сюда тихонечко. Ваш подшипник даст просадку сюда. Если он не сможет выскочить. Не хватит просадки вот этой. Хотя бы один стопор у звездочки вот с этой стороны снимите, чтобы он дал просадку выбить этот подшипник. Снимите этот подшипник, я думаю, если новое, то съемником снимите. Если не новое, уже рабочая. он слетит только в путь. Здесь его шлепните зубилком. И все он слетит и спокойно поменяйте на 203 двухрядный загоните и все никакой просадки вала не будет и фреза думаю будет работать вам на славу все что я хотел вам сказать возможно кому-то что-то это поможет на канале мы освещаем в основном то на чем попались что можно было исправить, как исправить, как не допустить. Подписывайтесь на канал, многим, может быть, помогут наши советы не попасть на деньги на селе, так как село есть село, у нас не пашут и не сеют и не жнут. Так что, всем добра, здравия.